Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско, вы используете кулинарную пропаганду. Вот в этом ролике я вам показывал, как покупал, потом разделывал, а потом готовил из части свиной ноги сырокопченую ветчину. Там же пообещал приготовление остальных частей показать в следующих роликах. Пришло время выполнять свое обещание. Это у меня рулька с той самой передней ноги, собираюсь удалить из нее кость. Ну, вот как-то так. А это утиная грудка. Шкурку салом надо снять, она пойдет на балиш. Ролик, кстати, на канале есть. Балиш, обалденно вкусная штука. Сама грудка будет внутри рульки. Ну, а теперь надо смешать рассол и частично нашприцевать, а частично залить мясо этим самым рассолом. Так, ну и сколько у меня весит рулька без шкурки и утиная грудка? Килограмм она у меня весит. Очень удобно. Значит, воды нужно столько же. Литр, ну или килограмм. А вот соль возьму из расчета 2% к сумме масс мяса и воды. Ну или 4% к весу мяса. И сахар нужен 0,3%. По расчету все к той же базе, то есть к сумме масс мяса и воды. Остается наш прицевать и оставить в этом же рассоле дней на 5%. Мяса здесь совсем немного, так что успеет просолиться. Все отлично просолилось. Так, вынуть все это дело. Надо теперь приправить черным перцем, гранулированным чесноком и собрать все вместе. На грудку просто обильно ты смесью натираю. Отлично. Ну и пихем утку в свинью. Мне это удобнее делать в сетке. Натянул ее на пластиковую трубу. Ну, теперь два варианта. Либо концы сетки завязать, либо бечевкой обтянуть. Кому как удобнее. Оставлю эту красоту на сутки в холодильнике при температуре плюс 2, плюс 4. Так, чтобы она обсушилась немножечко и продукт малость созрел. Идеально, конечно, было бы выдержать 5-7 суток, но у меня пряности, боюсь, не идеально бактериологически чистые И мясо может при более длительной выдержке, более длительной, чем сутки, просто закиснуть. Я не решусь. Продолжаем разговор. Сегодня тепловая обработка. Хочу рульку довести до готовности по стандартной колласной схеме в духовке, а затем еще немного подкоптить. Не будем терять время. Загоняю щуп китайского термометра в рульку. В духовку ее. Здесь же закрепить второй щуп для контроля температуры внутри камеры. На дно кипяток. Отепление в духовке при 45 градусах у меня идет до достижения температуры в центре рульки 16-20 градусов с паром. Затем сушка при 60 градусах до достижения в центре батареи температуры 40-45 градусов уже без пара. Затем обжарка при 80 градусах без пара до достижения в центре рульки температуры 60 градусов. И последний этап варка с паром при тех же 80 градусах до достижения в центре рульки 70 градусов. Рулька практически готова. Смотрите, как красивая. Ее можно было бы уже есть. Но, как я и сказал, хочу ее еще немного подкоптить. Раскочагаю свой дымогенератор китайский. Одной загрузки хватает примерно на 10-12 часов. Это если коптить в режиме холодного копчения, то есть при температуре не выше 35 градусов. Если же температуру поднять градусов до 50-70, до а тем более до 80, то тяга в коптильне сильно возрастает. И дымогенератор програет за пару-тройку часов. Короче, ночь рулька прокоптится, потом день не висится, и можно будет резать, трескать и заслаждаться. Рулька у меня прокоптилась, проветрилась в течение ночи, после чего я плотно замотал ее в пищевую пленку и оставил в холодильнике на двое суток. Для чего? Для того, чтобы шкурка на ней стала мягче. Потому что после копчения, читайте, в сухом воздухе достаточно теплом, шкурка сохнет. Сейчас она, конечно, не идеально мягкая, но уже гораздо лучше. Давайте смотреть, что у нее внутри. Так. Ну внутри почти красота, почти, это потому что грудка все-таки не приклеена к основной части рульки. Они приклеена, понятно, почему, да, потому что я очень много пряности положил они послужили таким, так скажем, барьером для склейки. Тем не менее, что у нее там со вкусом интересно. Так, вот этот кусочки, вот вижу. Отделю, давайте. Значит, сначала утиная грудка. Она чесночно острая. Угу. Так, а сама рулька? Ну, вкусно. Классный рулет, классная рулька получилась чесночная острая. Умеру соленая. Прям прекрасная нарезка. Немножечко, конечно, непрезентабельный, на мой взгляд, вид. Из-за того, что отделена слишком сильно э, утиная грудка от рульки. Но для домашнего использования пойдет. Спил потянет. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока.